Во-первых, я очень-очень не очень слабый блогер. Нет, я не хороший человек. Плюс 2 подписчика, а это я в Ты же понимаешь, что в 21 веке... Детей. Mm -hmm. Я тебе не говорю за военных, я тебе не говорю за всех э, мирных жителей. Так что давай, э, как бы, ты продвигай свой контент э, тем, что давайте завершать войну, З -з заканчивать войну. Как ты на это смотришь? Я, я искренне за, я э, с самого начала вот этого всего пиздеца, вот э, когда там 24 февраля, да, по-моему, 24 февраля Путин вот эту ебанину, а, да, да, да. вот, э, я тогда э, такой э, понял, что, ну, как, во-первых, я очень-очень слабый блогер, потому что, ну, мало у меня подписчиков, зрителей, э, и те люди, все будет нормально я уверен в том что все тебя впереди вот и короче эти люди с это знакомые с которыми я общался они говорят ну вот типа зомбированы они уже нашим телевизором прикинь даже вот смотри блять ну вот ну пиздец мой сын который ну вот в питере живущий я вот в своей новой ладоге там 130 километров, он ко мне ну, то есть к своей бабушке, то есть к моей матери В соседний дом со мной приехал на это лето Мы с ним вышли гулять Он пиздит, блять За то, что э, это, Пропагандисты российские ему заливают в уши Говорит Зеленский выпустил нацистов против Я такой, блять, ёпту я, я, я не знал, как на это реагировать Почему детей уже зомбируют, блять я... И вот, ну, видишь, тут надо подготовиться Это ёбаный пиздец, блять И вот, ну, не... ну, как бы, блять как бы, блядь, ну вот, я вижу ситуацию с двух сторон. Я смотрю же, смотри, э, я смотрю, да, там какие-то э, отрывки из «Россия-24», или как оно там называется, я смотрю а «Анатолия Шария», я смотрю еще что-то, я пытаюсь понять вообще, пытаюсь разобраться, но э, я синху, я понимаю, что, да, Путин диктатор, и уже вот пошли сейчас какие-то присоединения, они вот-вот будут, кстати, по-моему, Донецка. Э, надо ли это, стоило ли они того, но... Э, ну не детям в одиннадцать лет это в, в, три, в это ну в десять лет это, э, не детям это втуливать блять э, что типа блять мы у нас ну короче вот этот ёбаный пиздец это тяжело ну, ты, ты же детей. это пиздец ну у меня бабушка ну то есть мой сын приехал да к, это, к, к бабушке к, ну то есть к моей матери он у нее я так как бы в однокомнатной по, через один дом вот, он у нее ночует и смотрит, и, и смотрит то, что она смотрит. А попутно собирает там, не знаю, конструкторы, вот эту ебанину, блядь, там, и видит этот пиздец. Он думает, что это нормально. Позавчера, позавчера мы пошли относить ежа. Я вот, ну, сейчас это, период такой, я поймал ежа, поем отнесем его туда, где я его нашел. То есть он мне ночь приносит. И встретил он какую-то подругу свою, ну там, соседку, девчонка тоже лет 10, 11 я точно не знаю. И они идут всю, сука, дорогу о политике, о Зеленском, и через хуй пойми, как это все обсуждают. И поэтому я такой, блядь, ну вот детям это зачем? ⁇ ёпту. Детям. Ну, блядь... И мы не можем Перестроим. мы да и мы не можем и мы не можем да да ты, есть есть есть правда но как бы здравомыслящий человек он когда услышит э, блять что украине в братском Вот так они выглядели, то, что они делали, вот, вот что, что мы из этого сделали. Понимаешь, э пропаганда в России работает хорошо, но э -э, нас здесь даже в Украине, Европе, как бы признают, что в России, блядь, ну, очень хорошо работает пропаганда. Эти скобелевые и как бы в Европе, не работают. Сыптич Кеселев, да, вот этот. Сыптич Кеселев, вот, да. Сыптич Соловьев, Сыптич а, а -а -а. у, у них отдельный котел в а, воду, ну, отдельный котел в пришло с русским миром. Пиздец. Так ты да. крути. Ты же понимаешь, что. Нет. нет. Да мина, может где спать. Нет. Где спать? Ну не моя, моя. Моя говорит, идем, идем спать, баста, не говори больше. А я не могу, нет. Ну да, ну, давай ночи, в принципе, и спать, да, да. Я допью сейчас, наверное. А 2.12. Сейчас разница, да, друже? Кручай. Давай, дружище, смотри, вот это. Если что, подписывайся, скучно. Скучно не будет. Скучно не будет. Дружище. Спросить, как для тебя подписаться? Если... Э, я же, помню, как, скучно не будет, а где где подписываться? Джон Невский в по, это, YouTube, Instagram, там все соцсети. Скучно не будет. Как бы Да, просто по факту, а мы ректорым по факту. Там человек учитается э, в чат короче, с русских. Понял. Прикинь, кстати, смотри, смотри, вот сюда, я не знаю, как тебе будет видно. Э, в этом, в ларьке, где-то у нас между домами, там такой вообще за, зашкварный, ну то есть, ну прям совдеповский ларек, но 3 литра колы за 77 рублей. Это мне кажется хватит и сейчас на пиво, я уже закончил пить свой алкоголь, На утром мне будет отпиться. 77 рублей, пиздец, 3 литра, блядь, я впервые такой вижу, мне, сука, блядь, поднять. А, чувачок? Как зовут? А, Егор, Егор, меня зовут Егор, Джон Невский. Джон Невский это во всех соцсетях, там где-то скучно не будет, бля, буду бля, буду а меня зовут этот панок ну короче, если ты на, на самом деле такой хороший человек, мы, мы зайдем на твой контент, посмотрим я тебе обещаю, ну, не, не я не хороший человек но если зайдете на контент, там увидите лучше, а то что я да, делаю нет, нет. Все, все, давай, счастливо тебе, дружище, давай, Разгону, пятюню тебе, покеда.